Здоровенько, меня зовут Андрей Созинов, и я приветствую вас на канале Созинет. Этим летом мне достался на пару дней вот этот замечательный малыш, дрон DJI Mavic Air. Моделька не совсем новая прошлого года, но тем не менее очень интересная и как бы для меня это первый опыт полетов на дроне Поэтому я безусловно хотел бы поделиться с вами этим первым опытом, а также в целом вкратце рассказать об этом дроне и его возможностях Итак, если вкратце, во-первых, дрон это очень круто, а во-вторых, для обычного пользователя это по сути не более чем дорогая игрушка Своего рода воплощение мечты о вертолете на пульте управления только за совсем не маленькие деньги Первый полет на дроне это почти как первый секс. Тебе страшно, все получается как-то не так и очень быстро, и ты даже не понял что к чему, но хочется еще. Научиться управлять Mavic Air у меня получилось довольно легко. Дрон почти моментально реагирует на движение джойстиков на контроллере, летает довольно быстро и очень плавно если же дрон заметит препятствие то он самостоятельно остановится а если у него будет заканчиваться батарея или он улетит слишком далеко так что потеряет связь с контроллером, то он сам сможет вернуться на точку взлета. Для управления Mavic Air используется контроллер, к которому подключается смартфон с приложением DJI GO. В настройках разобраться не правда понадобится некоторое познание в английском, русского языка в приложении к сожалению нету. И на экране смартфона вы видите все, что видит камера дрона, а также в смартфоне сохраняются копии фото и видео, которые вы снимаете. В целом снимает Mavic Air просто отлично, правда еще нужно научиться ловить красивые кадры и снимать захватывающие видео. И тут на помощь начинающим летунам могут прийти всякие различные автоматические режимы, позволяющие снимать действительно крутые видосики и при этом не прикладывать для этого особых усилий. Дрон может облетать вас или какую-либо точку по кругу, эллипсу или по спирали. Но мне лично больше всего понравился режим Asteroid, показанный сейчас на экране. Смотрится очень клево, как по мне. себе дрон весьма компактный. Вот эти вот щитки для пропеллеров убираются, сами пропеллеры складываются, и в итоге он чуть-чуть больше самого корпуса. Очень удобно брать с собой куда-то. Несмотря на компактные размеры, у него есть весьма, весьма неплохие возможности. Он способен писать видео в 4К, летает достаточно далеко и хорошо, при этом летает плавно, и даже порывы ветра ему не страшны. Ну и очень сильно гудит, но как бы видео с дрона все равно пишется без звука, поэтому как бы это все равно в целом просто напоминает рой пчел. Попользовавшись Mavic Air несколько дней, я понял, что хоть эта штука и очень клевая, но обычному пользователю она по сути не нужна, ведь для него это будет не более чем дорогая игрушка. Конечно, если у вас есть там лишние 700 тысяч евро примерно, то почему бы и да, но все же скорее Mavic Air это такой более профессиональный инструмент, я бы сказал, это инструмент для профессионалов, так скажем, начального уровня Кто только начинает осваивать дроны Во всяком случае, по соотношению цены и качества Это отличное решение, на мой взгляд Конечно, есть еще и более крутые дроны, которые имеют больше возможностей, но, правда, и стоят они дороже. В общем, если вам хочется приобрести хороший дрон, то Mavic Air кажется мне отличным вариантом. Мне, конечно, сравнивать не с чем, но в первое впечатление он оставляет просто отличное. А что вы думаете о дронах? В каких ситуациях они могут быть полезны? И зачем вообще они нужны и так далее? Пишите в комментариях, а заодно лайки ставьте, подписывайтесь на канал и не забывайте жмакнуть колокольчик В последнее время youtube очень полюбил когда вы жмете на колокольчик а соответственно это очень сильно помогает развитию канала и как всегда спасибо за просмотр